вот наш терновник тоже, вот видите, какие дерется. они еще молоденькие Ну тут посплетались посплетались вот они, терновник наш терен-терен вот они, ягодки вот ягодки какие вот веточка вся ягодки, ягодки Терновник. И они вкусные, когда немножко поспеют посильнее. Ну, говорят, что когда мороз там ударит. Нет, они когда вызреют уже, когда им положено вызреть. И они тогда вкуснейший. Вкуснейший, вкуснейший. Я его ложила на солнышко, там трошки просушить. И, и вот это он такой вкусный Называется Терен Терновочки то Терновка есть Женского А это терен ну, По-украински Оно так и по-русски Вот и виноград тут Вот у нас тут растет Вон а, виноград тоже. Вот он тоже, терновчик. Терновчик, наш терновчик. Делится молоденькие. Посадили. А они потом пускают отростки. И... А это бузина. Тоже я снимала. А сейчас уже с плодами. Уже плоды он на бузине. там они бузина черная, как говорят вот они вот-вот-вот а это терновчик терен-терен вот какие стволы в них вот. а колючие, вот шипы шипы, да терновый венок, как говорили а у молодых тут и не видно. Тут не видно у молодых. А уже которые постарше, постарше, так те колючие. А? То я все забываю. Терновочка растет, а я все забываю. Вот тут с орехов шкорки с, корлуп, с валяется. Это шпичкам тут давали. И оставили. Пусть перестали гнивает. Вот так вот. Все, все, все, все. Растет, все растет. Виноград еще не спеет. Все растет, цветет и плодоносит. Пока-пока.